и друзья всем привет с вами банан Ван, и сейчас мы будем проходить карту uh, Outlast. Uh, давайте начинать так я появился здесь и надо нажать на кнопку ok настройки настройки звука и музыки музыку на 0 процентов а остальное на 100 так ну да все давайте чуть погромче сделаем все на 20 процентов Сложность сложная, Ну, она уже стоит. Если ты все сделал и готов проходить карту, нажми на кнопку за тебя. А также не забудь рубить текстур пак, который ты надеюсь скачал. Я уже врубил. Если ты все сделал и готов проходить а, к карту, нажми на кнопку а, за тебя. Так, надеюсь, мы будем тут пугаться. Ой, как темно. А, давайте я выключу шейдеры, а то о как-то, ну не особо видно. Так. Угу. Все. Ну так более-менее стало. Так, вот роза визора нормально вот. А, ага, хорошо. Так. Ой. Ух ты. Не понял. стоять Чего? А и. Что? Я зашел сюда. Окей. А чё? Я не понимаю. Все, уйди отсюда. Уйди отсюда. Так, давайте исследуем сейчас. Так, ну тут у нас огорчики, ну нормально. Так, там у нас какая-то фигня о карте. Хоррор-карта, сюжет слабый. В лобби можешь посмотреть различные системы пряток, которые я придумал. А, автор... А, сермер 2173, окей. А, ничего не происходит. Хорошо. Давай, старт игры. Ой, где ты я? Чёрт, где это я? Нужно поскорее выбираться отсюда. Новая цель. Найдите выход из мужского блока. Ух ты ж, -моё. Кто это там? Мать моя женщина. Так, я могу сюда прыгать? Ну, давайте сюда. Что у нас тут? О, да поможет нам Господь. Да спасет он наши души грешные. Ты кто? Ладно. Ладно, окей. Так, ну пока что ничего не страшная, фигня какая-то слабенькая. Согласен с автором, у нас тут ничего. Ничего, хорошо, так. Ух ты. Да, печально, наверное. Так, а туда нельзя. А сюда я прыгать могу? Или мне сюда и надо? Ну давай прыгнем. И на нас пойдут эти ребята. Хайповые. А, ну... Не, ну карта слабоватая, блин. Еще ничего не началось, а я уже, походу, ее всю загубил. Так. Что-то свалилось, я так понял. Ну да. Так. Тут ничего нельзя сделать, да? Угу. А, вон, погоди, здесь у нас есть лестница. Здесь у нас что-то есть. Ага. Так, смотри. Стой. А я здесь не могу идти. Блин. И чё? Так. Сюда я не могу. Ну, по сути, мне остается только идти туда. Ааа... Что у нас тут? У нас тут в комнате ничего нету, а здесь есть, так, сейчас давай яркость, ярко у меня стоит. М -м, дверь ломать я могу, ну нормально, давайте сломаем, потому что я, я не понимаю пока что в чем смысл, вроде все изучили, а мне так и не стало понятно, что здесь надо делать вот чо получается проход сюда ну на а, -а, -а ё-моё ё-моё вау -а -а, вот это круто Господи. о свежее мясо а, -а, -а, -а. я умер Нет. А я убегу... ХА-ЛОХ! ё -моё. господи... Тут две одновременно музыки играют, это бред. Нет, карта слабоватая, серьезно. Так, и чё? Чёрт! Это, черт возьми, было! Ш а, что это, черт возьми, было? Новая цель. Найдите кнопку, чтобы открыть дверь на лестничную площадку. Угу. Сюда я не могу идти. Ну, нормально. Так. Почему так свет быстро мигает? Непонятно. Так. Ну, тут у нас подмостки. Нормально. И что это за бред? Скажите мне. А здесь я могу прятаться, да? Кто-то будет? Ты думал, что сможешь спрятаться от меня? Ты станешь моим ужином Блин, нам даже не дают этого... убежать от него. А, -а, а, я убегу. Это ты лузер. У нас есть тут что-нибудь? Господи... Да нет, вроде ничего нет. Так, что у нас тут? Угу, мы туда можем тоже идти. О. А, мы можем вот так проползти. Нет, фиг... Карта, честно... Фигня. Фигня. Мне сразу же не нравится... Может, это первая работа автора, я не знаю. слабовато. Так, что у нас тут? Дай угадаем. мы сейчас проползем и придем туда. Ну да. Гениально. Так. Что у нас тут? Угу. Красиво. Дайте угадаю, мне сейчас надо в какую-то из этих картин зайти, да? Так. Да нет, смотрите. А те ломать я могу, ну все, значит все сломаем, так. Класс картины продам на рынке. Вот. Если кто хочет, вот может нам в дискорд сервер присоединиться тупо, я вам продам эти картины вот. Ух ты, какой красавец. Ну давай. Что он там скажет? Нам? Ой, а что мы с тобой тут? Кнопкой. А, мы к нему, получается, пришли. Окей. Так. Вау. Вот это геймплей. Вау. Я поражен. Он застрял. Да? Он застрял. Действительно. Вау. А, я даже. Ну, нормально. Знаешь, мама всегда говорила, сынок, найди себе жену и будет счастье, но прежде чем. No а -а -а. Но прежде чем стать моей женой и провести самое первое жену, я должен сделать из тебя настоящую женщину. Ч? Ч это такое? Я не понимаю. Ч происходит? Так, убегаем от них, окей. Так, я пришел сюда. Что у нас тут? Ложиться. Кстати, вот люки использовать это не хороший вариант, так как... Э на каком канале? Вроде на Биксите показывал, типа, как можно ложиться в один блок. И при этом даже не надо люки какие-то использовать. Люки это зашквар. Так, ну тут у нас шахта лифта, я так понимаю. Так, забираемся. Угу. Паркур. А, нормально. Так. Так. Я допрыгнуть не могу. Нормально. Ну, сейчас мы попробуем что-то. Вот так. Нам не трудно. для я осуждаю, я ненавижу паркур вот такой он, он бесящий. Господи, какой идеальный шрифт. Вау! Это что? Сейчас скример будет, да? Выход. Давайте скример, я хочу его. А, типа тут автор ничего не построил, и он, типа, решил затемнить экран, чтобы... А, я упал. А, пошло не по плану. Кек. Нет. Карта очень слабая. Вот, Ну, я упал. Это конец карты. Возможно, будет вторая часть. Спасибо за прохождение. Если... Если то, если, то оставьте отзыв на инсайт. Так. Ну, давайте сейчас возьмем, полетаем. Посмотрим. Угу. Нет, карта откровенно слабая. Я не успеваю прочитать, что там уже начинается какое-то развитие событий. Зачем тут вот такое вот сделали, чтобы... Так быстро, вот, ну хотя бы вот так, вот сделали бы, ё-моё. Нет, ну всё равно быстро. Ну хотя бы так, так бы, так уже красивше выглядит. Карта откровенно слабая. Мне не понравилось. Я бы ей оценку дал, ну два из, нет, не два, ну, пускай 3 из десяти. Я так думаю то, что это первая работа автора. Вот. Чё у нас тут? Это чё? Нормально. Нормально. Текстурпак, наверное, тестировал. Лобби, кстати, лобби мне... Ну, прикольно выглядит лобби. А, тут еще чувачок висел. Красиво. Так. Это командный блок у нас, да? Нормально. Ну, все, я сказал свое мнение, карту мы прошли. Карта у нас, блин, 5 минут отняла. И это были худшие мои 5 минут. Здесь автор, я считаю, не постарался. Ну, давайте на этом завершать. Вот. Сейчас мы давайте взорвем это все. Какашку и под взрывы я... А, так скажу прощание так мы сделаем 3 на 3 тупо блоки так все где у нас тут повторители вот все отлично вот, Тупо повторители вот поставим на максимальную задержку И все, сейчас мы активируем это. Ну, а с вами был Банан Вован. О, Надеюсь, вам данный видеоролик понравился. Так. А почему не зажигается? Не понял. А, это редстоун фонарь. Ну, надеюсь, вам ролик понравился. Если понравился, то поставьте лайки, подпишитесь на канал. Вступайте к нам в дискорд сервер. Будет еще очень много интересного.